Доброго времени суток, уважаемые жители и гости штата! Мы со своей семьей Гарсия играем на сервере Majestic номер 4. Считаем, что это лучший проект и лучший сервер как для новичков, так и для уже опытных игроков. Здесь отличная экономика, отличный коллектив игроков и администраторов, поэтому рекомендуем всем переходить на этот сервер и играть вместе с нами. Говоря об экономике, стоит затронуть вопрос поиска и покупки банкоматов, Но, однако сделать это весьма проблематично, хотя бы ввиду того, что в принципе где бы то ни было отсутствует карта территориального расположения этих же банкоматов, что делает достаточно затруднительным их поиск и оценку. Постаравшись на коленке, я слепил для вас эту карту, которая, как я надеюсь, поможет вам лучше ориентироваться в данном направлении, ссылка на карту будет в описании. Подписывайтесь, ставьте лайк, возможно у меня на канале в дальнейшем, вы сможете найти что-либо полезное для вас.